Вот и сбылась Мишкина мечта. Мишаня! Помеш... помахай ручкой. Что то он пытается Алло! поймать? А тут а я. Да, такой красивый. И самое смешное то, что ты хоть как руки расширяй, все равно ты не достаешь краев экрана. экран-то вот Если только прибиться. Ну-ка, давай, сдвигай. <смех> да. Сейчас и мы пойдем по этой речке. Это брод, переход на каменное. Сегодня жарко. А время это сколько? один. 13? Пол грубо говоря. Жизнь состоит не из времени, а из моментов. Лови момент. Я даже не знаю, как тебя лучше протащить там. Домики, как у меня, похожие есть, плавают вон. А ты придешь туда сейчас. Тебе надо, наверное, ноги поднимать. Вот, вот, вот, вот, вот. Мы сегодня ну, да. Я здесь бросать не буду. Если все прям в тенике. И там накидываем ко мне вообще. Ты думаешь, над травой нету ко мне? Под травой нет ко мне. Сейчас там будет вот их пройдеть и все, и там. Какая-то гряда будет, такая камня, мы даже и не знаем, мы, когда с берега тут бросаем. Только не снимай. Э! А вот Мишка ругается по-немецки, по-европейски. Да? Ну, вот это вот, поставь. Мираж, мираж. эге -э -э -э -э, непристойное предложение. Вы что, как то как-то там на солнце стоите, жарковато там будет. Два, один... там это запуталась как хочешь